Привет, народ! Первое видео вроде бы удалось, коэффициент лажовости не зашкалил, всего один раз батарейку лампочкой назвал, решил продолжать. Не так давно понадобились часы, часы электронные, со светящимися цифрами, чтобы ночью спать и видеть. Деньги тратить не хочется, кругом кризис, хочется экономить и импортозамещать. Лежал у меня давно такой телефончик. Телефончик когда-то очень хороший. В 2009 году он был лидером, по сути дела, смартфонов. Самый дорогой, самый навороченный, с хорошей камерой. А сейчас ничего кроме хорошей камеры в нем хорошего не осталось. Слабенький на операционке Windows Mobile и операционка так себе. И процессор внутри слабый. Как из него можно сделать часы? Если так на дату нажать появляются какие-то настройки, сигналы дополнительно, а больших цифр на черном экране не появляется. Есть еще одни часы, тут тоже все мелко. И с картой. Поискал я в интернете, нашел программку, Программка отечественного производства. Ссылка будет в описании. Так, устройство, да, установить. Установка, установка успешна. Окей. Закрываем проводник. Кнопка пуск. Появились часики. Часики. Замечательные часики. Настройки по размерам цифр есть. Так, основные чуть поменьше, а второстепенные тоже чуть поменьше. Сохранить. Так, крепиться они будут. Разъем питания сверху. И опять. Часу. Вот такие часики. Розовые на черном фоне. Цифры не на весь экран, но вполне достаточные. Так, еще. Смартфоны всегда выключаются, <coughs> когда их не трогаешь. Значит, нужно сменить настройки. Настройки по энергопотреблению. Куст настройки системы. Аккумулятор. Питание от аккумулятора нас не очень интересует. Питание от внешнего источника будет. Выключать устройство через 5 минут. Меняем на не выключать. Ничего не делать. И выключать подсветку. Убираем галку. ОК. Закрываем. Блок питания у нас сохранился. Будет он торчать не очень красивым штырьком сверху. Ну да ладно. В целом корпус симпатичный. Вот так светит. И... Подарили мне вот такую замечательную прищепку для смартфонов. Ее можно зафиксировать и поставить сюда. Ага, какой-нибудь потоньше можно поставить, а этот нельзя поставить. Ладно, можно поставить вот так. Вот такое получается крепление. На столе стоит ровненько. И все вроде получилось. Вот такие часы. Подписывайтесь на канал. На этом все. Ставьте лайк. Все ссылки будут в описании. Заходите на сайт Хандимада.ру. Там можно зарегистрироваться и размещать свои поделки. Присылайте свои ссылки на видеоподелки. Я в своем видеоканале буду собирать все самое интересное. Или все, что размещено на сайте хандимада.ру. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. До следующего видео.